Не знаю, друзья, как у вас, а у меня сегодня абсолютно субботнее настроение. Скорее всего, это связано с тем, что мы накануне новогодних праздников, окончания года и каких-никаких новогодних каникул. Ну, вернуться в памяти в школьное детство никогда не вредно. Ну и э, разговор у нас сегодня э, предстоит, конечно же, и о... Итогах 2019 года. Попытаемся заглянуть немножечко и в 2020 и посмотреть, что там. Геополитика, геоэкономика и самое важное, это поговорим о нашей истории. истории государства российского, истории Советского Союза и почему э, сегодня Запад перелицовывает историю, а мы только-только приступаем э, к тому, чтобы отстаивать наше право на нашу историю. И помогут мне в этом, вернее, я буду помогать сегодня э, общаться с двум интересным замечательным собеседником. Это Марк Соркин и Юрий Дудкин. Э, Марк Анатольевич, Юрий Анатольевич, здравствуйте. здравствуйте. Ну, давайте по старшинству, Марк Анатольевич, вам право первой ночи, так сказать, и э, вам право задавать ритм и тему нашего разговора сегодняшнего. С чего начнем? С чего хотите. Думаю, что итоги года позвонить еще рановато. Я думаю, что в последнюю неделю произойдет много чего интересного. И в вопросе газовых контрактов, и в вопросе Северного потока-2, и ситуация вокруг взаимоотношений Китая и Америки. Я не исключаю какие-то события, которые, возможно, произойдут и в Центральной Азии, в районе Ирана. Так что давайте пока не будем торопиться подводить итоги. Я думаю, нас ждет много интересного. Ну, а что касается э -э, другой ситуации, ну, наконец-то кому-то стало в голову приходить, что когда ты сам топчешь свою историю, то тебя не будут уважать. Ну, лучше поздно, чем никогда, как сказал один старик, храня свою старуху. Э -э, посмотрим, что из этого выйдет. Эти материалы, которые президент Российской Федерации показывал, якобы извлеченные из архива, эти материалы были всегда в свободном доступе. Я эту передачу года два назад делал, и все эти договора, которые заключались перед войной, приводил в полной последовательности. Поэтому хочу сказать, ну, возможно, это очередное возрождение, патриотического настроения, когда патриотизм заявляется идеологией, вопрос, к чему патриотизм только. И поэтому, собственно говоря, для меня, можно сказать, это неожиданностью не было. Я нечто подобное предполагал, что рано или поздно попытаются сплотить российские народы, не русские, а именно российские народы вокруг исторической памяти. А какая историческая память? Вокруг Российской империи, так последние 25 лет, это история поражений и голода. Что там? Вокруг чего стоило сплачивать? Остается одно, Великая Отечественная война, но явила другое государство, не буржуазное. вело социалистическое государство, и народ прекрасно знал, за что сражался. И вот тут как раз и ставят вопрос, о а ведь организатором Красной Армии был в первую очередь Владимир Ильич Ленин. И проводить парад победы, в котором люди шли под знаменем Ленина на войну, при закрытом мавзолее, оно как-то, знаете ли, это все равно, что, как говорится, лечить заворот шок через левое ухо. Поэтому здесь как раз и пытаются любыми путями отстоять буржуазную идеологию в нашей стране. А с другой стороны, не на что опереться, кроме достижений социалистического государства. Ну, извините меня, положение, конечно, крайне неприятное. Поэтому я и думаю, что нам нужно поговорить об этом сегодня. Юрий Анатольевич, вам слово для стартовой, так сказать, позиции. Давайте вот... Да, я вот поддержу Марка Анатольевича в том плане, что э, действительно на этой неделе очень ярким было выступление господина Путина не только на, внеочередной, э, на очередном, внеочередном саммите государства СНГ <coughs> в Санкт-Петербурге, но и вчера на расширенной коллегии Министерства обороны, где он дважды упомянул те вышеназванные Марком Анатольевичем документы касательно того, насколько в 30-е годы Европа, и старая, и другая Европа, были сопричастны и спаяны с Адольфом Гитлером из нацистской Германией. И действительно, люди, которые углубленно изучают историю нашей страны, прекрасно знали об этих документах, но сейчас ведь идет умышленное переписывание именно в Европе, да и в некоторых государствах бывшего Советского Союза, вот этой самой истории, этого самого черного периода, который послужил началу Второй мировой войны. И напомню нашим зрителям и нашим слушателям о том, что Вторая мировая началась не из Советского Союза, и фашизм с нацизмом зародились не в Советском Союзе, они зародились в Европе, причем задолго до начала Второй мировой войны. И Европа холила, лилеяла, всячески обцеловывала этих нацистов, как итальянских, так и немецких нацистов и фашистов. Но об этом сейчас, конечно, Европа хочет забыть забыть и новое поколение, которые сейчас уже возвращены, особенно после 2000 года, они безусловно с точки зрения и европейцев, и украинцев, поскольку я нахожусь в славном городе Киеве, городе героя, героя э, нашей славной воинской и трудовой славы, это поколение людей, оно не может переосмыслить того, что знаем мы. Потому что им вкладывают в умы и в уши вот эту вот грязь, эту вот пропаганду, нью пропаганду которая уже ну, настолько извращена, да и в России в том числе, пытаются некоторые либеральные круги, которые стоят в оппозиции, такой, скажем, хреновой оппозиции господину Путину, пытаются переписывать эту историю, возвеличивать Власова, наравне с Бандерой. Хотя, я еще раз говорю, фигуры абсолютно разные. Вот, но их суть одна. Они сотрудничали с фашизмом, с Гитлером. Вот. Поэтому и вызвано вот это вот... Э, как сам сказал господин Путин, президент Российской Федерации, его возмутило вот то, что сегодня творится в Европе и в самой Российской Федерации. Должен сказать, кстати, что сегодня уже в Польше есть реакция на это заявление Путина по поводу смычки, в том числе и польского руководства 30-х годов, с фашистской Германией. Они назвали это вообще возмутительным. Как он мог, мол, посметь такое вот сказать, такое вот вспомнить, такое вот вывести на свет Божий, понимаете? Вот. И сегодня уже некоторые польские политические круги пытаются Путина... Уличить ну, не то чтобы во лжи, но, скажем так, в антипольских настроениях. То есть сам президент России сеет в России антипольские настроения и пытается трансформировать это на Европу. Это, конечно, не так. Товарищи, вот э, есть еще одна очень интересная тема, которую мы с Марком Анатольевичем, кстати, несколько раз уже так косвенно э, касались. Хотелось бы с вами обоими ее обсудить. Э, Запад э, толерантный, демократический, трансгендерный обвиняет сейчас нас и наши же соотечественники некоторые, что в России, что на Украине, говорят, ну вот смотрите, это была битва двух тоталитарных режимов. Мы, свободная демократическая Европа, лежали э, под теми, потом под этими. Вот а вопрос у меня, а кроме «Титанов» тоталитаристов, кроме режимов, кто-то мог поставить себя вот тому тоталитарному германскому режиму, той общеевропейской машине, которая шла на всю Европу и пыталась поработить, в том числе и Советский Союз. Если бы Россия была как Франция, свободная, демократическая, частно-собственническая, с расслабившими булки парижанами, так москвичами, сидя сидящими в кафе-шантанах. Вот выдержали бы мы, смогли бы мы со собраться и... Приказ 227 э, Верховного Главнокомандующего, издая его президент Франции, французы бы смогли этот приказ выполнить, как советские люди. Марк Анатольевич, опять-таки, давайте э, вам слово по очереди. Понимаете, в чем дело? Для этого надо понять, а кто, собственно, одержал победу в Великой Отечественной войне. Вот можете мне сказать, кто, кто одержал победу в Великой Отечественной войне? И вы понимаете, на эту тему начинается чесание репы. кто скажет, победил народ, вопреки, так сказать, Сталину. Как можно победить вопреки Верховного командовича? кто скажет, победил Сталин. Но чего стоил бы один Сталин без системы государственной, без организации соответствующих структур, в котором у каждого было свое место? Тоже ничего. Так вот, ответ простой. Победила советская власть, то есть диктатура пролетариата. Именно диктатура пролетариата смогла одолеть диктатуру буржуазной Европы. Ведь на нас шла не Германия, на нас шла вся Европа. И, как ни парадоксально, последний бой в Берлине при взятии Рейхстага, оборону Рейхстага держала французская дивизия СССР Шарлемань, и эстонские части во ФНСС Не больше, не меньше. Немцев там уже не было. То есть вопрос как раз исключается в этом, что буржуазный строй, тот самый демократический либеральный, не выдерживает столкновения с крайней формой буржуазной системы, то есть нацизм. Он ее слабее по определению. Сколько у нее не было оружия, танков и так далее. Почему? Потому что каждый из солдат бережет, прежде всего, себя, любимого. А потом все остальное. По возможности. И то, что сильнейшая армия Европы, Франция, где было 92 дивизии под ружьем, ни больше, ни меньше, плюс еще 13 английских дивизий, которые, так сказать, дружно удирали на надувных плотиках из Дюнкерка. Бросили оружие, которое целиком досталось немцам. Почему? Да по одной простой причине. Они посчитали деньги в кармане, они посчитали, а стоит ли отдавать свою жизнь, если не успели эти деньги истратить. И поэтому ну, будьте здоровы, ребята. Это не наше дело. Вот тут и ходит некий Пютен, так сказать, герой Вердена. Вот он пускай разбирается там. Разбирается Гавилена, разбирается Веган Жиро, а мы тут ни при чем. Мы так просто, так сказать, пописать вышли. А советский человек, он свою страну защищал, потому что была его страна. Он хозяином был своей страны. Социалистической страны. И поэтому он ее не отдал. Вот и все. Понимаете, в общем. Юрий Анатольевич, вам, как военному историку, эксперту, теперь все карты в руки, пожалуйста, продолжайте. Вы знаете, ваш вопрос настолько понятен не только нам, участвующим сегодня в этой дискуссии, но и миллионам людей и в России, и в Украине, что даже на него как бы странно отвечать. Честно скажу. Почему? Потому что хочу вот на примере своей семьи сказать, что мой дед по маминой линии, он не был на передовой. Я объясню почему. Он был до войны директором деревообрабатывающего комбината. Естественно, все предприятия с нападением фашистской Германии 22 июня на СССР были эвакуированы, кто успел, кто не успел, но большая часть важных предприятий была эвакуирована глубоко на восток, Вот, поэтому э, его предприятие было эвакуировано аж в Самаркан, в Среднюю Азию, и он производил в Средней Азии практически всю войну, его фабрика производила снаряды, э, ящики для снарядов, и э, вот эти вот деревянные кассеты, футляры для реактивных снарядов «Катюш». Вот. Поэтому мой дед за всю войну получил всего лишь две награды. Орден Трудового Красного Знамени и медаль за трудовые заслуги. И тем не менее, я хочу подчеркнуть это в связи с тем, что уже вы задали этот вопрос, он до конца своих дней не снимал эти награды ни на минуту с груди. Неважно, будние дни это были праздники. Вот. Это настоящий, я считаю, герой войны, вот. хотя и герой трудового фронта, на что неоднократно вот в последнее время отмечал э, президент Российской Федерации Владимир Путин, что все народы, воевавшие в годы Великой Отечественной войны, не только на передовой с немецким фашизмом, но и в тылу, они заслуживают одинаковой похвалы, одинаковой памяти, и они достойны того, чтобы их считали победителями германского фашизма в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Что же касается, например, здесь, сегодняшнего дня, в Украине, то мы наблюдаем, конечно же, полный исторический, правовой, какой хотите, нигилизм в отношении той информации, которая подается в средствах массовой информации, извините за тавтологию. Особенно это касается учебных программ в средних школах, Учебных программ в высших учебных заведениях и, я особо подчеркну, в высших военных заведениях Украины. Почему? Потому что вот эта молодая поросль, о которой я упоминал ранее, которая родилась после 2000 года, она сегодня воспитывается вот по этим программам. Поэтому не говорят, что Гитлер и Сталин это одно и то же, понимаете, вот это вот ересь несут кругом, имф. Кровь через капельницу по каплям каждый день, вот эта вот ерунда, вот этот бред, вкрапливается в их кровь, понимаете, в их мозги. Это очень опасно. Мне говорят в Москве, когда я бываю там не так часто, ну что вы, это вот политтехнология, это скоро пройдет, это, это, это ерунда. Я говорю, нет, ребята, это не ерунда. Вы поймите правильно, что... По теории педагогики, воспитание это длительный процесс. Вот вся власть, которая была в Украине, она, начиная с 1991 -го года и по сегодняшние дни, вся власть абсолютно, неважно какого толка она была, правого, левого, крайне правого, там, э, центристы и так далее, они все были нацелены на одно. Они выполняли задание Запада, дискредитировать Советский Союз, дискредитировать великую победу, и это в первую очередь, вот эта дискредитация была возложена на, на, на, в мозги э, вот этим молодым, молодому поколению, понимаете? Сегодня уже редко можно найти молодого человека, э, гражданина Украины, который бы сказал четко, когда началась Великая Отечественная война, чем отличается Великая Отечественная от Первой мировой это элементарные вопросы, которые мы в школе, мы с вами, учащиеся в средней школы, когда-то знали на зубок. Сегодня молодые люди Украины, за редким исключением, я подчеркиваю, я, может быть, касаюсь вот этих таких частностей, на первый взгляд, неинтересных, но я считаю, это очень острая сегодня украинская проблема. Украинская молодежь сегодня в основной своей массе воспитывается на вот этих бреднях которые, я говорю, ежечасно, ежеминутно транслируются по телевидению, через интернет, через социальные сети, имеют колоссальное влияние на молодые умы. И я считаю, что вот наша задача, я когда бываю тоже на всевозможных эфирах, я стараюсь доносить правду, хотя ее отнюдь не любят в Украине, и за это можно, между прочим, очень серьезно пострадать. Примеры я приводить не буду, сколь угодно, вплоть до лишения жизни даже. Понимаете? Потому что праворадикализм, неонацизм, возрожденный в Украине, с помощью вот этой антисоветской, антироссийской и антикоммунистической пропаганды, он имеет свои уже реальные плоды. У нас сегодня в Киеве, например, не проходит дня, чтобы не было совершено покушение на какого-либо из журналистов. Вчера, буквально вчера, у здания апелляционного суда, как вы знаете, было совершено неонацистами дважды нападение на журналистов. Я даже не буду называть этих журналистов, не в этом суть. Но любой человек, занимающийся публичной деятельностью и говорящий правду, он не может быть застрахован и застраховать свою жизнь от подобных нападений, от подобных нападок. И я еще раз говорю, что... С 1991 года на различных этапах этого пути, позорного пути, власть поддерживает и сегодня уже непосредственно участвует в этой пропаганде. мерзкой, отвратительной, антисоветская абсолютно. И я бы сказал даже, она направлена э, против памяти своих же предков, что самое страшное. То, чем занимается сегодняшняя власть, это, по сути дела, встать на могилу своих предков и станцевать польку-бабочку. Это вот, вот такое образное мое выражение. Ну, вот вы знаете, товарищи мои старшие, дело в том, что... Э и Украина, и Россия сегодня оказались перед э, страшным и непонятным для руководств страны э, выбором. А как сделать так, чтобы дети хотели учиться? Тут ювенальная юстиция и, и воспитание идут. Э, школа ⁇ это услуга, которую учитель... Э, оказывает, а не воспитатель, который должен воспитывать, а иногда там и линейкой по затылку огреть. Это опасно для учителя, выгонят к чертовой матери с работы. А потом оказывается, что учителя можно даже побить, сняв это на смартфон, и выложить в соцсеть. А если учитель, не дай бог, сопротивляется, то его уволят и накажут жесточайшим образом. А потом выходит, по-моему, Владимир Константинович Мамонтов и пишет в Фейсбуке, я задал, или Третьяков Виталий Тович, не помню сейчас, задал студентам вопрос когда было декабристское восстание восстание декабристов и ни один в группе ответить не смог марк анатольевич так вот может это общая проблема всего человечества и почему она вдруг возникла почему кому-то не хочется чтобы наше будущее было с мозгами хочет вот то что растят обезьяны легче управлять вот и все. Вы знаете, вот на мой взгляд, вы знаете, когда это началось? Помните, был однажды очень интересный советский фильм «Доживем до понедельника». Если не память не изменяет, 68-й год. Зримое свидетельство, так сказать, потепление. Где ученик принес в школу ворону для того, чтобы сорвать урок. А учитель, который попытался это пресечь, оказался виноватым. И они боролись за свободу человеческой личности. Помните это? Вот началось тогда. Когда отменили школьную форму, ведь форма это дисциплина. Когда внушали ребенку, что ты идешь в школу не отдыхать, не хвастаться побрякушками и позднейшими достижениями дамского конфекциона. Ты идешь работать, и твоя жизнь зависит от того, как ты будешь работать. Не будешь учиться, вылетишь вон из школы, вышел, и школа отчислен. И твоя участь копаться в помойках. В мои годы, когда я учился, быть второгодником был невероятный позор для человека. Это был стыд и срам. Я как раз учился в те самые 60-е годы. Понимаете, в чем дело? И вот здесь всегда, когда думают о системе управления, если она не основана на том, чтобы вести людей вверх, Удаляться от обезьяны, добиваться, как говорится, развития человеческой личности. А ведь развить человеческую личность невозможно без категорического императива. Общественное благо выше личного интереса. А ведь вы заменили местами. Права важнее, чем право общества. И вот сейчас все добиваются права человеческой личности не понимая того, что наши права вытекают из наших обязанностей. И если у тебя нет обязанностей, у тебя не может быть прав. А, извините меня, атомизируя на правах личности делать все, что ему хочется, все, что хочет его левая нога, и в зависимости от того, как чешется его правое ухо, им же легче управлять. Ему подсовывают обманку, ну, неважно, как она будет называться, право личности. Это самое, какие-то, извините меня, гендерные переверсии. Все что угодно. И называет это самореализацией. Понимаете, в чем дело? Я могу сказать так. Ведь если человек хочет чего-то добиться своей жизни. Он должен предаться известному самоограничению. То есть, он вот перестает перед тобой задачу. Ты идешь его выполнять. И ты должен отсечь что тебе, все, что тебе мешает выполнять эту задачу. Я не говорю о естественных потребностях человека. Естественно, он должен быть сыт, табу, одет, иметь жилье, иметь возможности учиться и так далее и тому подобное. Но сегодня объявив, что образование – это услуга, школьника лишают цели в жизни. Перед ним больше нет некой сверхзадачи. Он больше не заинтересован быть э, кем-то. Извините меня, в мои годы все мальчики хотели быть космонавтами, как и девочки, по примеру, Валентины Терешкова. А сейчас мальчики хотят быть ракетерами. А девочки-путаны. Весело. Извините меня. Ориентиром для нашего поколения были Павка Корчагин и Виктор Толорейхин. А сегодня это Мятлевская мадам Курдюкова с засаленным Томиком Баркова под мышкой и Мара Багнацариан, ночная звезда с твиттерейтинга. Приоритеты поменялись на полную противоположность. И вот это была длительная работа по разложению людей. Еще раз повторю, обезьяной легче управлять. Юрий Анатольевич, вам да. из Киева как это все видится? Ну, практически то же самое, могу повторить. Но немножечко добавлю, да, относительно нашей страны. Вот, э... В отношении того, когда, я, кстати, сам проводил опрос, бываю в дошкольных учреждениях, среди младших классов, даже старших классов, кем вы хотите быть. Вот так действительно, школьники отвечают не рикетирами, как вот упомянул мой коллега. Угадайте кем? Депутатами они хотят быть. Понимаете? Депутатами. но ну, это практически одно и то же. Вот у, на, у, нас, у нас сегодня пытаются э, власть, вот эта власть шутов и э, КВНщиков, она пытается принимать законы, которые нравятся молодежи. Легализация легких наркотиков, уже такие проекты возникают. Э, легализация игорного бизнеса, проституции, понимаете, вот свобода, о которой мы вот действительно сегодня обсуждаем, Просто хлещет через край в новой, молодой, демократической, европейской стране. Но тем не менее, тем не менее, все гораздо хуже, чем мечтают вот эти вот клоуны и эти юмористы. Опять же вернусь к той же школе. В школах запрещены, например, сегодня в Украине, Министерством просвещения украинского. Такие выдающиеся украинские писатели, как Олесь Гончар, Павло Течина, это знаменитый его просто... Почему Павла Течину запретили? У него был единственный стих, который э, сплачивал все народы Советского Союза и воспевал эту дружбу между народами Советского Союза. Он называется "Чутья единой родины». Так вот, вот это чувство единой семьи, это переводит на русский язык. Это не только это произведение запрещено, но и сам поэт запрещен. Я уже не говорю о таких других писателях, как Корничук и прочих... Про... Остап Вышня даже юморист запрещен. Понимаете? Ну, это и... говорит о чем? Это да, анти это говорит... Что-что? Остап Вышня, антибандеровский писатель. Да, да, да, да, да, да. Вот, понимаете, они Суперят это четко... Они очень четко вот уч... это чувствуют, да, вот если не дай бог, хоть где-то, хоть как-то, Исконно украинские писатели выражали свою ненависть к национализму, а тем более к неонацизму, к фашизму свою ненависть. Они категорически запрещены для изучения в средних и высших учебных заведениях Украины. Теперь, что касательно... Не могу не коснуться, опять же, Сергей, простите меня за мою, так сказать, специфику, но не могу не коснуться вопросов молодых военных кадров. В Советской Украине было когда он был в составе Советского Союза, Украина была в составе Советского Союза, как у СССР, 17 высших военных учебных заведений. 17! Причем таких военно-учебных заведений, которые были единственные в Союзе. Немного, но именно вот такими они и были. На сегодняшний день их осталось всего лишь навсего 6. 6 из 17. Причем эти 6 высших военно-учебных заведений, ежегодно ощущают колоссальный недобор. Это раз. А во-вторых, часть военных специальностей, которые, которые, которые готовят для будущих вооруженных сил Украины, осуществляют военные кафедры гражданских вузов. Где на этих военных кафедрах, я однажды тоже э, поприсутствовал на нескольких лекциях, просто-таки назидательно внушают, например, что Украина это, что Россия – это враг. Опять же повторюсь, что украинской армии нужно будет воевать в первую очередь с врагом номер один – это Россией. Это вдавливается каждый день молодым военным кадром. Например, существующие э, так называемые органы воспитательной работы, ну, это как сейчас вот, в Российской Федерации воссозданы Главное военно-политическое управление. То же самое. Функции вот этих вот органов воспитательной работы таковы, что они, если раньше, например, Главпур Советской Армии и Военно-Морского Флота пропагандировал идеи КПСС, единственной партии в Союзе, которая тогда была, это действительно де-факто, и исторический факт, ничего не поделаешь, то сегодня вот эти воспитательные органы, так называемые, они пропагандируют прежде всего, я еще раз говорю, ту ненависть, которую когда-то пропагандировали в ОУН к различным национальным меньшинствам, понимаете? Прежде всего к москалям, как они сейчас нас называют, русских. Я исконно русский, но я из западной Украины родом. Вот. И что самое важное, вот опять же, видите, так у меня мысли цепляются одно за, одна за другой, на Западной Украине никто сейчас не преследует, вот среди местной власти, я многих очень знаю среди местного самоуправления, и в Волынской, и в Ровенской, и в Хмельницкой области, никто не преследует никого там за язык конкретно, хотя существуют уже конкретные законы по запрещению русского языка. Никто не преследует тебя по какому-то национальному признаку. Даже сами неонацистские организации не в таком меньшинстве на Западе Украины, их гораздо больше в центре, в Киеве. И они свою деятельность здесь развивают, будоражат и молодежь, и бывают в вузах, и пропагандируют вот эту вот оуловскую, упашную вот эту вот э, историю позорную, которая была и не, не смываемым пятном лежит на лице Украины. Так вот, что касательно войск украинского, украинского войска, сегодня оно крайне деморализовано, крайне. Потому что, опять же, вкладывая в смысл того, готов ли сегодня украинский воин, и я даже скажу больше, украинский генерал, воевать с российской армией, я от многих слышал, лично я, отрицательный ответ. Потому что многие украинские генералы, они, конечно, уже многие уволены, но оставшиеся из них прекрасно понимают, с какой колоссальной военной машиной они могут столкнуться машиной нового типа, не танками, не автоматами Калашникова, а тем оружием новым, которое существует, и нагнетать вот эту, эту военную истерию, это крайне опасно сегодня э, на Украине, а тем более учитывая военный конфликт на Востоке, который был развязан и навязан Майданом вот этим, идиотским, вот, безусловно говорит о том, что Лично я так думаю, что столкновения не избежать. Марк Анатольевич, мы развиваем тему или я могу переходить к новой? На, любое, на ваше усмотрение. Давайте просто ваша, ваш черед э, держать ответ. Я вот сегодня с утра пост написал, уже 4 часа, как он висит, очень много людей прокомментировало, э, отреагировало по поводу того, что можно сколь угодно много в разделенном э, обществе без идеологии, без сверх сверхидеи, сверхзадачи э, ставить э, какие-то задачи своим подчиненным. Вот президент майские указы одни, вторые, третьи требует Орешкин, дай мне ВВП вот такой, а вот Орешкин потом выходят, э, э, и, Ирина Анатольевич, это не, не внутренний российский вопрос, это вопрос вообще любого общества, которое застыло и буксует, как это сегодня и в США, и в Евросоюзе происходит. И вот, э, когда у людей нет мечты, когда они не смотрят вверх и вперед, когда они разорваны между красными и белыми, бандеровцами и москалями, еще кем-то и еще кем-то, этих, этих людей трудно заставить вырваться из своего полусытого или даже полуголодного, но болота, в котором якось так само решится, кто-то какая разница, какой флаг над советом, да. А вот пока у людей нет общей сверх идеи и мечты, они никогда на свете не переступят через порог своего дома, они никогда не пойдут вверх и вперед, терпя лишение сегодня ради этой мечты завтра, для себя, для своих родных, близких. И экономическая мечта, и идеологическая мечта, вот нету сегодня у людей идеи, и мы с друзьями будем, конечно, бодаться, бороться и э, включать мозги на полную, но вот... Какие сверх сверхидеи могут сегодняшнее сытое общество с гаджетами, со всей этой, извините, с ранью в головах и в руках подвигнуть к тому, чтобы они захотели идти вперед, чтобы они не оставались топтаться на месте и не деградировали, как сейчас деградирует человечество? Видите ли, Сергей, дело в том, что всегда переворот в обществе производит активное меньшинство. Это где-то примерно 10, ну, максимум 15 процентов нацелено на какую-то сверхзадачу. А остальные идут туда, куда их ведут. Но при этом будут долго кричать, за что боролись. Хотя они, в общем-то, как помните у этого самого, у Дюма Планше, во время битвы весь день простояли на площади, а потом пришел домой. Мы разбиты на голову, я никогда не утешусь. Да? Хотя до битвы так и не дошел. Так вот, вопрос заключается в чем? Почему, собственно говоря, это происходит сегодня? Капитализм, как общественно-экономическая формация, закончил свой созидательный путь. Все. Он не может дальше предложить развитие человечества. Либеральный глобализм, в котором мы сегодня оказались, это нисхождение через неофеодализм в неорабовладение, законодательное закрепление неравенства людей. И, по сути дела, вот это и вызывает, собственно говоря, и социальную апатию, и отсутствие стремления куда-то. Ведь так просто. Расслабься. Попей пивка, оттянись. Если хочется работать, ляг, поспей, и все пройдет. Понимаете, в чем дело? И вот здесь наступает момент очень простой. И вот появляется вот это активное меньшинство, которое говорит, нет, мы не хотим жить как свиньи. Мы не хотим возврата к обезьяне. Мы хотим коммунистического общества где каждого человека оценивают по его труду, по его вкладу. И не по количеству красивых гаджетов, и не по качеству ржавого ведра на четырех колесах, и не по причудливой одежде, а потому, насколько ты ценен для общества. И поскольку активное меньшинство всегда спая на определенные идеи и если она находит правильную идею она обречено на победу ведь э, что произошло на Украине активное меньшинство потянуло всю Украину назад в Бандеровщину в Гетманщину потому и герои собственно говоря такие но прошло пять лет и украинское общество оказалось у разбитого корыта. Помните, я вам говорил еще года два назад, как говорили мои товарищи, кстати, я ведь тоже родился в Киеве, первые 10 дней своей жизни в Киеве прожил. Мой отец киевлянин на Уманской улице жил. Правда, когда после войны вернулся, ни отца, ни мать не увидел. Их ребята э, в Мазебинках с трезубцами в Бабе Ярово, Дед без нагиба, Железнодорожник. <смех> вот. И поэтому эвакуироваться не смог. Ну не важно. <смех> да. Они мне что говорили? Запад нас кинул, а Россия не простит. И вот сейчас они стоят перед этой дилеммой. Для того, чтобы Россия простила, она очень глубоко покается. Это бить лбом в землю. Им не хочется. Западу они не нужны. Когда затевался Майдан, был у Запада расчет на то, что откроются перед ними украинские рынки, они будут покупать европейские залежалы товар, а этот рынок не жизнеспособен. Работы нет на Украине, а значит и покупателя нет. Порядка 10 миллионов человек зарабатывает деньги за рубежом, шлет э, э, своим семьям доллары, а им вместо долларов выдают э, фантики по названием гривен. Поэтому и держится, так сказать, какой-то золотовалютный резерв на Украине. Тоже, извините меня, на определенной хитрости. Но я ведь не понимаю, что как те люди, вот те 10 миллионов, закрепятся там, где они работают, они к себе семьи заберут. И останется опять дикое поле. Поэтому я могу сказать только одно. Либо наша страна станет социалистической, либо ее не будет. Неизбежно раздерут ее на части. Понимаете, нельзя историю персонифицировать. Вот как тот же пример, а кто победил в Великой Отечественной войне, так и сейчас. Но сегодня Путин, у него одна позиция. Завтра придет Медведев у него другая. А послезавтра какой-нибудь Кошкин, а у него третья. А организовать общество на базе частной собственности невозможно, потому что там во главе угла личный, частный интерес, а не интерес государства. Можно сколько угодно произносить патриотические речи. Любого качества, любого количества, любой протяженности но денежки в свой собственный карманчик. И вот здесь, еще раз говорю, либо мы станем социалистической страной и будем двигаться к построению коммунизма через решение триодийной задачи, через воспитание нового человека, через определение направления научно-технического прогресса, который, с одной стороны, дает развитие общества, а с другой стороны, не вредит природе и людям и на этой базе материально-технической базы коммунистического общества, уже извините опять-таки из либо, извините меня, нас ждет законодательное закрепление неравенства людей. Когда малое количество будет держать в руках все активы Земли, при них будет обслуга, а остальные это будет овцы в атаре. Надо, поголовью или чем не надо, вырежем. Я тут сейчас позволю себе у меня Facebook открыть, процитировать грустно-ироничный одесский пост Филиппа Руссо. Одни ждут, что придет, Бандера придет и порядок наведет. Другие ждут, что Сталин придет и порядок наведет. Третьи, что Машах придет и порядок наведет. И только одесский э, вечный революционер Яков Исакович э, загадочно улыбается уголками губ. Он знает, это один и тот же человек. Тут ситуация такая, что люди всегда верят в кого-то, что кто-то придет и порядок наведет. Сами они будут сидеть и ждать. Вот Юрий Анатольевич, смотрите. Украина, ведь вышли те самые о которых Марк Анатольевич говорит 10% максимум и произвели революцию достоинства но повели они не в ту сторону сегодня у разбитого корыта страна и как знать, а вдруг и в России и в других странах такие же активные и тоже поведут куда-то не туда и ведь это ведет мир к катастрофе или опять надеяться на наше русское авось что бах и э, все-таки э, раз и товарищ Сталин пример да вы очень хороший вопрос задали я подозревал что он будет звучать дело в том что сегодня в украине в частности в киеве большей части мечтают мечтают подчеркивая о том чтобы в россии произошло нечто подобное что произошло в киеве в 2014 году причем мечтают абсолютно откровенно трубят об этом, что, мол, Россия скоро развалится, и тогда, и тогда мы вернем Крым, мы перебьем всех на Донбассе, ну и так далее, и тому подобное. Всех москалей на ножи, ну и дальше по тексту. Так вот, в этой связи я вам скажу так, дорогие мои коллеги, дорогие мои единомышленники. Есть вот разные выражения, определяющие государственный строй государства военно-политический строй какой угодно строй мне очень нравится слово авторитаризм вот многие в средствах массовой информации молодые вот эти наши телеведущие режиссеры редакторы они вообще не видят разницы между например авторитаризмом и тоталитаризмом абсолютно никакой то есть, э, я сейчас не буду, опять же, энциклопедически это все высказывать, но я скажу так, что э, в России на сегодняшний день типичная, типичная авторитарная власть. И она была такой же в Советском Союзе, что не умаляла ни в коем случае успехов ее в экономическом росте, в политическом влиянии в мире, в экономическом развитии, ну и так далее и тому подобное. А разве в Китае не авторитарная власть? А разве в Федеративной Республике Германии уже на протяжении много-много лет не авторитарная власть, когда Меркель избирают федеральным канцлером? А разве Финляндия, вот такая вот демократическая, прямо ну суперевропейская страна, не была авторитарным государством, когда Урха Калева Кекканен избирался трижды президентом? страны а до этого был четыре года премьер-министром так вот говоря о сегодняшней россии я бы пожелал бы конечно то что уже вот недавно озвучивали убрать из конституции российской федерации слово подряд два срока подряд ну вы понимаете о чем я говорю и все-таки господин путин как наиболее авторит... авторитаризм для меня вот например это производное от слова авторитет. То есть авторитет лидера нации. И этим все сказано. Если Владимир Путин вновь станет президентом страны на следующих президентских выборах, то безусловно Россия не только удержит свои позиции на мировой глобальной карте, а она их, их значительно укрепит. Вы же мне же не надо вам рассказывать, какой была Россия в 90-е при Ельцине и какой она стала сегодня при Путине за эти 20 лет, которые он входил во власть. То есть человек заслуживает того, вполне заслуживает, чтобы какой бы Россия ни была, демократической, социалистической, коммунистической, хотя до этого, я считаю, еще ну, просто достаточно далеко, будем откровенно говорить. Но Владимир Путин является тем лидером, с которым считаются не только в Российской Федерации, он имеет максимальную поддержку среди своих избирателей, населения Российской Федерации, но и считается в колоссальном масштабе во всем мире. В том числе, кстати, и в такой, скажем, антиподовой стране, как Соединенные Штаты Америки, где Путина уважают потенциального врага, некоторые из, скажем, руководства в Сенате, в Конгрессе и в администрации Белого дома, но и в то же время ненавидят, уважают и ненавидят, потому что этот человек сделал Россию сильной. Вы упомянули там об Орешкине, Сергей, и прочем правительстве. Да, я не наволен российским правительством. Я, как иностранный гражданин, прекрасно понимаю, что Господин Путин берет на себя слишком многое. Те вопросы, которые он решает на протяжении ряда лет, подряд, я подчеркиваю, и которые целиком зависят от премьер-министра, от кабинета министров, он берет эти вопросы и решает сам, так не должно быть. Безусловно, вот эта команда, которая была, а там еще вы помните, был и такой э, господин Улюкаев, вот, они... Э, затормозили в каком-то смысле определенные отрасли экономики в стране, в том числе и по благосостоянию россиян, каждого в отдельности, и продолжают тормозить на сегодняшний день. И об этом на всех пресс-конференциях, на всех больших пресс-подходах говорят не только журналисты, но и простые граждане российские, президенту Российской Федерации, что роста, эконом... роста экономики может быть, там на полтора, два процента, может быть и на пять процентов, вот, в ближайшем обозримом будущем. Но это не приносит реальных доходов населению. Вот что самое главное. И эту систему вхождения во власть э многих чиновников, а не так, как они сегодня сделали, получив переходящее красное знамя, образно говоря, э переходят из должности в должности, понимаете? Она должна, эта система вхождения во власть, также меняться. Меняться и обновляться. Недаром же созданы всевозможные структуры под Единой Россией, которые воспитывают молодое поколение. Которое уже реально себя зарекомендовало на местных каких-то выборах в регионах российских, которые могут повлиять на дальнейшее формирование уже высшей государственной власти в Российской Федерации. И я как опять же говорю, русский по национальности, этнически русский. Очень возлагаю большие надежды, что это в скором времени случится. Все то, что я говорил, оно э, может произойти, и я испытываю в этом отношении большую долю оптимизма. Марк Анатольевич, у вас с Юрием Анатольевичем остается буквально по три минуты до окончания эфира. Вот то, что считаете нужным в этот почти заключительный эфир обратного отчета, нашим зрителям сказать, пожалуйста, ваше время пошло. Видите ли, в чем дело? Э -э страдают люди персонификации отдельных личностей. Того не понимают, что они творят волю пославших. В России любой чиновник от Милкого Клерка до президента Российской Федерации направлен классом буржуазии для направления инструмента под названием буржуазных государств. И он вынужден совмещать частный интерес пославших его с возможным благостоянием всех остальных. И естественно, что этот вопрос он будет решать в пользу тех, кто его послал. В пользу класса буржуазии, он не будет заниматься благостоянием. Для этого ему надо заставить класс буржуазии отдать часть своей собственности. А он его слуга. И он у господина этого потребовать не сможет. Поэтому бессмысленно на это надеяться. Какие угодно социальные лифты могут быть, но они базируются на определенном способе производства. На определенной экономике. А экономика штук суровая. Для того, чтобы класс буржуазии должен был жить, его должно быть примерно 10% населения. Остальные 90% должны на него работать. Получая при этом тот необходимый минимум, чтобы не умереть с голодом. И вот такое происходит и в России, извините меня. И когда мы смотрим э, те же самые 60 минут, где говорят, что в кредитах сегодня на 15 триллионов рублей в кредит взяло население страны на, будем говорить, э, потребительские цели, бегают, перекредитовываются, эта яма углубляется углубляется. Все разговоры Путина о снижении, все эти указы о снижении стоимости ипотеки, они выполнены? Нет. А скажите мне, пожалуйста, а что это дело Путина решать вопрос просить у меня общественного туалета на пересечении деревянской улицы? Нет, извините меня, это популист. Но чем-то надо прикрывать серьезные проблемы, поэтому надо сказать. Вот у меня есть очень интересный ролик один. С Кубани, фермер, говорит, да и у меня прекрасно все, и урожай хороший, и все. Но что нам делать со смертностью, которая превышает рождаемость? Путин ему сразу, да вы понимаете, вот у нас по стране это вот как раз это положение хорошее. Говорит, знаете что, я не буду расслабить по стране. У нас за последний год пять человек родилось, 38 умерло. Точка. Поэтому, Юрий Анатольевич, можно строить какие угодно надежды. Но надо четко помнить, что власть принадлежит не человеку, а классу. И класс выдвигает чиновника, который управляет инструментом под названием буржуазное государства, которое призвано защищать власть и собственность правящего класса. И это происходит сегодня в России. Юрий Анатольевич, ну вам закрывать наш эфир, пожалуйста, ваше время пошло. Я, скажем так, российских проблем э, сейчас не буду касаться, потому что это очень большая дискуссионная тема. Я хочу я хочу сказать больше о нашей стране. Вот у нас сегодня, вернее вчера, э, была такое положительная такая новость была. Наша оппозиционная, истинно оппозиционная партия, оппозиционная платформа за жизнь. Я прошу прощения, Марк Анатольевич, не закуривайте, пожалуйста. Это Роскомнадзор бдит нас, могут наказать. Пожалуйста. Все уже. Да. Э, инициировала новое межпарламентское движение «За мир», вот, куда будут входить э, парламентарии Франции, Германии, России и Украины. Это не только создано, вот, создано будет это э, объединение для решения вопросов Донбасса, но и в целом для сближения Украины с Россией дальнейшего налаживания украина российских отношений и это меня очень радует я бы сказал больше что э, власть конечно нынешняя власть в лице э, олигархата будем так говорить прямо потому что все эти э, клоуны на веревочках э, в принципе вопросы никакие не решают Решают власть э, э, решают быть во власти кому быть во власти украинские олигархи вот. Они, конечно, в бешенстве от этого, потому что м -м, господин Медведчук очень эффективный и конструктивный переговорщик. И за какую проблему бы сегодня он не брался, он действительно ее решает. Я не являюсь пропагандистом этой партии. Я являюсь реалистом и реальностью тех вещей и тех дней, которые сегодня мы наблюдаем здесь, э, в Киеве. Будущее все-таки, я считаю, за нормализацией Украина российских отношений, и не только в области, еще раз повторюсь, Донбасса, но и в области, прежде всего, экономической, в области военно-политической даже. И это очень немаловажно. Марк Анатольевич, Юрий Анатольевич, я от нас, от всех, от зрителей, которые сейчас в чате, от тех, кто будет смотреть нас в записи, от э, редакции новостного фронта э, Поздравляю вас с наступающим 2020. Мечтаю видеть вас как можно чаще обоих в наших эфирах. И надеюсь, что настроение хорошее у вас будет появляться во время этих эфиров как можно чаще, а плохое как можно реже. Ну, есть у меня такая надежда, что все-таки мы сами, наши граждане двух стран, наши политики сделают что-то такое, что, ну, вернемся мы в нормальное состояние. И пусть не СССР-2, как некоторые мечтают, а большое союзное государство, все-таки оно уже не за горами, оно будет и будет справедливым для всех, для нас, ну а коммунистическим или социалистическим, это мы решим авторитарным способом. Спасибо вам огромнейшее, спасибо. с наступающим, до свидания. Всего доброго, до свидания. Да. До свидания. Итак, дорогие друзья, это была программа «Обратный отчет». Спасибо нашим собеседникам, спасибо вам всем за внимание и до скорой встречи, пока. я не планировал провести кератику, чтобы наш канал с вами расставился в но как бы он хотел сделать, как бы я